Всем привет! Данный видеоурок посвящен работе с кошельком в системе Foursage Info. Итак, заходим в кошелек. Он находится у нас в разделе «Кабинет. Кошелек». Вот здесь он находится. А здесь мы видим три больших раздела. Они находятся вот здесь у нас в самом верху. Самый первый раздел «Баланс», в нем мы можем увидеть наш текущий баланс на «Форсаже», а также сколько денег выделено на «Трафик». Обратите внимание, все суммы на «Форсаже» у нас в евро. Здесь в этом разделе мы можем пополнить баланс, просто указываем необходимую сумму, допустим, 15 евро. Сумма вот автоматически конвертируется в российские рубли, можно посмотреть, сколько на сегодняшний день. И во втором пункте мы выбираем способ оплаты то есть мы выбрали сумму сколько хотим занести на баланс можно с помощью системы paypal интеркарс совсем недавно буквально добавили новую новую систему которая должна работать очень хорошо во многих странах мира унителлер она называется аналогичная система используется самой компании gns Дальше, значит, Яндекс ⁇ Деньги ⁇ есть, особенно удобно будет для россиян ⁇ РБКасс ⁇,⁇ РБКамани ⁇ Можно оплатить с карты Visa Mastercard, это тоже через систему ⁇ РБКамани ⁇ И, значит, после, после выбора способа оплаты, да, то есть, во-первых, вот в третьем пункте видно, сколько всего будет уже вместе с налогом, потому что, понятное дело, любая платежная система берет свою какую-то комиссию, свой налог. Мы нажимаем кнопочку «Оплатить» и, соответственно, оплачиваем. Значит, здесь вот указана некоторая дополнительная информация. Рекомендуется, конечно же, проверить баланс на вашей карточке, убедиться, что карточка подходит для интернет-оплат. Это очень важно. да. Вот. И если значит, вдруг после оплаты вы видите, что у вас сняли деньги, но на балансе их еще нету, можно просто перезайти на «Форсаж». Вот здесь вот сверху справа. Нажимаете, наводите на свою аватарку, нажимаете «Выход» и заново заходите в свой личный кабинет. Также в этом разделе можно найти историю ваших операций, сколько было вам значит, зачислено, сколько было снято там различные проплаты и так далее. далее. Идем дальше. Следующий раздел «Денежные операции». Самый такой интересный раздел. Здесь у нас идет несколько подразделов. Самый первый подраздел – это, конечно же, оплатить кабинет. Значит, чтобы оплатить кабинет, есть для этого у нас два способа. Можно либо напрямую с баланса его оплатить, если у нас есть деньги на балансе. В моем случае, видите, не хватает явно. да? Либо можно оплатить напрямую. Для этого выбираем способ оплаты и, в принципе, действуем также как мы действовали с э, пополнением баланса Яндекс деньги, банковская карточка, система рыбакомания и так далее. Э, есть еще вот такой вот дополнительный перевод, перевод на банковский счет. Его рекомендую использовать только в самом-самом крайнем случае, предварительно свежав, св, связавшись с Ларисой Гудим. То есть это на тот случай, если ни одна из оплат по какой-то причине у вас проходить не будет, и вы на 100% уверены, что карточка ваша работает. Итак, выбрали способ оплаты, далее выбираем тарифный план. Всего есть у нас три тарифных плана, вот это вот самый такой невыгодный, конечно же, на три месяца, здесь уже скидка 30% поинтереснее, и, безусловно, самый-самый выгодный со скидкой аж 60% это годовой тарифный план, который дает, кроме всего, вам статус VIP, и после этого вы участвуете в партнерской программе. Партнерская программа – это очень выгодное дело, Согласно этой, этой программе, можете вот здесь вот э, почитать, нажимаете узнать больше, да, и здесь все очень подробно расписано, как она работает. Смысл в том, что э, с каждой первой линии, э, как только они оплачивают э, аренду форсажа себе на определенное количество месяцев, там на месяц, на три либо на год, вы получаете с этого определенный процент, с первых и со вторых линий. Итого, получается, что мало того, что этот тариф, э он идет со скидкой 60%, то есть действительно намного дешевле, чем если брать, допустим, по месяцу или по три, так еще этот тариф он сам себя в итоге окупает. Поэтому всем рекомендую выбирать именно э годовой. Вот, и в конце нажимаем э «Платить напрямую». Обращайте внимание, что указаны, естественно, календарные отрезки времени, то есть там идет э, 30 дней. Э, нажимая «Оплатить», соглашаетесь с правилами проекта ForSageInfo, можете с ними ознакомиться. Вот, и внизу история тоже ваших, соответственно, пополнений. Идем дальше. Следующий подраздел у нас «Оплатить трафик». Трафик оплачивается с тех денег, которые у вас есть на балансе, то есть сначала мы пополняем баланс, а уже после этого, когда баланс у нас пополнен, мы заходим в денежные операции и нажимаем «Оплатить трафик». Вот, здесь у вас будет указано, сколько денег выделено на трафик. У меня, допустим, выделено 9,22 евро. Здесь мы указываем просто количество лидов, сколько мы хотим, не менее 10, Вот обращаю ваше внимание, то есть там 10, 11 можно, 15 можно или 115, автоматически рассчитывается сумма, сколько вам будет стоить, в зависимости от вашей квалификации. Допустим, с квалификацией с еще одна из причин, вот, по которому следует закрывать как можно больше квалификации, связано с тем, что с ростом с карьерным ростом вашим в компании GNS будет уменьшаться стоимость трафика. То есть вот у меня сегодня всего 0,47 евро. Вот, рассчитывается сумма, сколько всего будет. И нажимаете кнопочку «Оплатить». С вашего баланса списываются деньги, и баланс переходит вот сюда, в раздел «Выделено на трафик». После того, как вы оплатили трафик, у вас, значит, в рабочей тетрадке кнопка «Получить кандидата» становится красной, и вы можете ей пользоваться. То есть нажимаете, и вам прилетает кандидат. Также есть специальная акция, если вы покупаете лидов на сумму от 200 евро и больше, то 10% от этой суммы вам возвращается. То есть, если вы, допустим, купили на 200 евро, то аж 20 евро вам вернется обратно на счет, на баланс. То есть, вы сможете либо оплатить кабинет, либо что-то еще делать сделать с этими деньгами. Идем дальше. Следующий раздел «Купить символику». Здесь у нас представлено несколько вот таких вот интересных вещей, это шарфики с символикой и форсажа, это кепки разного цвета, вот такая вот ручка замечательная, то есть вы просто выбираете сколько вы хотите заказать для себя, для команды, обязательно указывайте ваши данные, все что требуется и предварительно рекомендую также связаться с нашим лидером Эдуардом Гринько. Uh, вот здесь вот ссылка на его страничку на форсажен просто напишите ему сообщение либо свяжитесь с ним по через любую социальную сеть или любым удобным для вас способом да то есть для того чтобы uh, предупредить что будете делать заказ и чтобы эдуард вам соответственно отправил посылку ну, и в конце вы, вы просто нажимаете оплатить ваш заказ также есть такой замечательный раздел, называется он перевод средств». Здесь вы указываете данные вашего получателя, вашего партнера, фамилия, логин, почта, телефон. Лучше всего указывать логин, это будет наверняка. Указываете сумму в евро, сколько вы хотите перевести денег вашему партнеру с вашего баланса, обращая внимание. То есть деньги обязательно должны быть у вас на балансе. Если их нет, то вы можете, допустим, предварительно их пополнить в разделе «Баланс». Указывайте сумму перевода и обязательно указывайте э, ответ на ваш секретный вопрос. Э, конечно же, обязательно необходимо вначале установить этот секретный вопрос. Устанавливается он э, в настройках. Заходите, опять-таки, вот, наводите на вашу аватарку, нажимаете раздел настройки. И э, обязательно, конечно же, здесь полностью все заполняете, если вы что-то вдруг еще не заполнили. И вот здесь у вас будет раздел, где необходимо будет задать ваш секретный ва вопрос. Можно либо девичью фамилию матери, либо что угодно. То есть, это просто на ваше усмотрение. Сразу обращаю, друзья, ваше внимание. Э, достаточно часто люди обращаются с проблемом, что они по какой-то причине э, забыли свой ответ на секретный вопрос. Хочу сказать, что восстановить... Э, секретный вопрос достаточно сложно поэтому я вам рекомендую э, внимательно заполняйте вот этот вот раздел внимательно пишите ответ на секретный вопрос лучше всего писать английскими буквами смотрите на э, соответственно регистр какими буквами буквами вы вводите ваш пароль что допустим делаю я э, я обычно просто в адресной строке браузера то есть открываю, допустим новую вкладочку Ввожу пароль на английском, смотрю, как он написан. Можно сразу его себе где-то сохранить. После этого я его копирую и вставляю в нужное поле. Вот, и, конечно же, потом сохраняю. То есть, вот так делаю я. Обращайте внимание, чтобы не перепутать с паролем. не напутать Ну и, соответственно, указали логин, указали, сколько денег нужно перевести. И ответ на секретный вопрос нажимаете кнопочку «Оплатить». Все. И остался последний вопрос, вопросы и ответы, последний раздел, вернее, здесь есть несколько вот буквально самых таких распространенных ответов на вопросы, несколько дополнительных подразделов с информацией, можете тоже почитать. Вот, в принципе, это все, что касается раздела «Кошелек», если будут какие-то вопросы… Конечно же, в первую очередь обращайтесь к вашему куратору, да? то есть, если вы впервые делаете оплату, впервые ä, пополняете баланс, на всякий случай можете попросить вашего куратора, если вы не уверены в себе. Всем успехов!